Командир. Этот совет наций был собран перед лицом инопланетной угрозы, чтобы согласовать запуск проекта ЭКСКО. О да, я готов. Вы были избраны на пост руководителя проекта. Именно вам предстоит возглавить нашу первую и последнюю линию обороны. Да, черт побери, как командир. же эпично, как же эпично, командир. блин! Секунду не забывать об этом. Я готов, я готов ко всему. Удачи, командир. Вау. Сапог, сапог, просыпайся, ты обосрался. Чего? Чего? нет. Нет. Друг мой, привет. Ты не представляешь, как я хочу зарядить позитивом всех в нашей так скучноватой дни. Но сегодня не так выйдет, так как я совершил роковую ошибку. Решил сыграть в эту игру. А, перед этим, давай не забудь подписаться на канал, если еще не сделал, и оцени предыдущие видео. Все ссылочки в описании или подсказке вверху. Наш сегодняшний гость это XCOM, Химера что-то вроде спин-оффа к серии, который анонсировали вроде за пару недель до релиза. Который должен был внести что-то новое во всеми любимой вселенной XCOM и притянуть к себе внимание игроков. Тут очень странно, так как 28 апреля вышла другая экшен-стратегия Gear Tactics, а XCOM новый вышел 24 числа, прямо-таки как будто хотели на себя перетянуть одеяло, хотя это всего лишь мои предположения. У меня как раз был выбор, что же купить. Новый XCOM или Gear Tactics. Ну я тут не раз думал, сразу выбрал XCOM, так как просто обожал предыдущие две части, особенно вторую. Я потратил около 60 часов при первом прохождении, а ведь я еще и перепроходил ее. Уверен, мало кто знаком с серией XCOM, так что поясню. XCOM ⁇ это серия игр в жанре экшен стратегии которая выходила еще 20 лет назад и была перезапущена в 2012 году, упростив многие элементы и добавив много множеств. По сюжету на землю нападают пришельцы, и создается специальная всемирная организация XCOM, призванная отражать атаки гостей. Мы будем как раз тем, кто будет управлять этой могучей организацией, и в течение двух игр будем воевать с алиенами, пока окончательно не избавимся от них. Сюжет двух частей рассказан настолько поверхностно, что в принципе можете не бояться спойлеров, ведь самое главное в этой серии это игровой процесс и сама тактика. Геймплей всех частей похож, есть стадия планирования задач и распределения ресурсов, и стадия миссии на земле, где мы управляем воинами. Ух, теперь новички имеют примерное представление о серии. Эй, ребят, ребята, я, короче, тут, блин, блин, новый XCOM купил, который химий расклад, блин, го ко мне погомаем. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> блин, чего ржете то а? Брата, гоу, новый XCOM, если погомаем. Иди нахуй, я говном обмазываться не собираюсь. Да что со всеми, блять, такое? В XCOM химий склад война уже давно окончена. Пришельцы живут в шатком мире с людьми, и теперь еще больше меньшинств, нечто азиатов и негров то есть афроамериканцев, мы теперь просто контора-спецназ, которая решает локальные вопросы. Мэра города 31 убили, а нам остается разгревать все дерьмо и уберечь город от анархии. Такие себе, полицейские будни уходят. Игра потеряла всю масштабность, и это вообще ей не идет на руку. Все-таки x битва за землю, попытка сплотить все расы, гибриды с людьми и успокоить город. Что за фигня, Фираксис? Сюжет, как и в прошлых частях, прост. В подозрении у вас три организации, которым смерть мэра могла быть выгодна. По ходу игры будете расследовать дело каждой организации по отдельности. И в конце разбирайтесь с главарем. Все. А проделал то, же самое три раза, а там уже и концовка не за горами. Повторюсь, сюжет в XCOM не главное. Но в предыдущих частях наша сюжетная задача, то бишь спасти мир, удерживала нас до конца игры. А здесь... Ну блин, даже неохота спасать этот чертов в город. Взорали, мэра, земля ему пухом. Но нет, надо же в мировой конторе разгребать говно мелкого городишки. О, чуваки, чуваки, здоровка, здоровка. Лави крабам, здорово. Сапак, сапак! Нахуя ты новый XCOM купил? Да, выбрасывай это говно по-хорошему. Да пошли вы в жопу, пацаны, и без вас поиграю, блин. Ну и какого черта все не любят эту игру? Ватчик тупай, дурак. Ну no, ничего, скоро сам поймет. Помянем его. В игре у вас будет свой центр. Конечно, это не подземная база или летающая махина. Нет, простой гараж с несколькими этажами. На базе можно запустить исследование, тем самым получить улучшения для брони и оружия. Еще можно закупать вещи для солдат по типу специальных патронов, дополнительной брони и прицелов. В арсенале можно экипировать бойцов купленными вещами, посмотреть инфу о них и поменять цвет брони. Более глубокой кастомизации, как в предыдущей части, нету, так как бойцы... Хм... Надо бы в наших бойцах подробнее рассказать. Теперь у вас не ноунеймы no в распоряжении, а 11 уникальных оперативников разных классов и уникальными способностями. Вначале вам дают четверых, и походу еще будут выдавать по одному на ваш выбор. В итоге у вас будет самый толерантный отряд, что можно только придумать. Черная, сильная, независимая баба, черный мужик, азиатка, баба-качок-мутант, латинос, баба-вайпер. Женщина-змея. Оу, oh, Короче говоря, одни меньшинства. До того постарались, что в итоге в игре нету простых белых европеоидных мужчин. Можете меня считать межпланетным расистом, но все же необычный состав так и бросается в глаза. Между миссиями перекидываются фразами. Даже может. Будет заметить развить отношения. А так, в целом, фразочки на уровне дешевых американских сериалов-детективов. Теперь это стало еще и личной историей. Но какая же история без препятствий и трудностей? Вот и в одной миссии у меня вроде бы убили агента. Классная вышла бы трагедия. Но... Тут нельзя убить кого-то. Иначе миссия будет провалена. Прекрасно, блин. В обучении об этом говорили, но я же ленивый хуйло и опытный экскомовец пропустил такое себе обучение. Вот и пиздец, драми нахуй. Фиг с ним. Убрали всю глобальность. Но где здесь тогда риск потерять все? В прошлых частях можно было остаться без денег, потерять много бойцов и погрузить в мир хаос. И все же на последнем издыхании бороться за спасение мира. Весь этот азарт, бурлящий в жилах. Забудьте, всего этого нету. Блять. Где я? Просыпайся, блять, пить тушары. Черт! Черт, я все вспомнил! Нет, пожалуйста, не заставляйте мне эту игру играть! Я не хочу ее проходить, пожалуйста. Нет. Меньше клювом щелкать надо было. Э, мы тебе говорили, предупреждали, что это за игра. А теперь будешь все проходить. До самых титров. Все пройдешь. Понял? <Слыш> э, ну что ж, приятного прохождения. Нет, нет, нет, прошу вас, нет, <связь> <связь> <связь> битва на Земле претерпела некоторые изменения. В целом, как обычно, у каждого бойца два хода, и можно либо ходить и ходить, ходить и стрелять, или стрелять и ничего больше не делать. Важно правильно все применять, кого-то поставить на дозор, кем-то выстрелить, а кого-то отправить обходить противников. Миссии сами по себе могут представлять простую зачистку, сопровождение или спасение випа, сбор предметов. Самым очевидным изменением выглядит стадия прорыва. Перед каждым боем вы выбираете, кем и каким образом совершить штурм. Это тоже небольшая тактическая игра, так как место штурма может давать какие-то бонусы или штрафы. После штурма вы можете выстрелить в офигевших врагов, а дальше искусственный интеллект сам поставит вам бойцов как ему угодно. Все битвы, к сожалению, так и проходят. Штурм, зачистка, снова штурм, зачистка, снова штурм, зачистка и снова и снова. И... Снова, и снова и снова и снова и снова. Еще одно нововведение — это последовательность ходов. Раньше ходила полностью ваша команда, потом команда противников. Тут же ходы рассмешаны, что в итоге может вылиться в то, что не успел ваш солдат куда-то двинуться, а его уже грохнули до него ходящие враги. ГГВП. Так как у вас теперь и есть и пришельцы, очень приятно пользоваться некоторыми скиллами прежних врагов. Ну, убрали некоторые хорошие вещи, но оставили и плохие особенности. Процент попадания такие же рандомные, как и раньше. Другими словами, 80% шанс попадания вообще не гарантирует вам попадание. А процент меньше 50 почти заведомо бромах. Так как теперь у нас межвидовая команда, враги также стали разношерстнее. Могут вставить щиты, бросаться гранатами, а андроиды могут эффективно уходить со сцены, забирая в ад еще и других. Смесь гибридов, пришельцев и людей сильно вносит разнообразие в битву, но так как битвы, да и миссии не длятся больше 10 минут, то и не запоминаются они практически. Длительность заданий, кстати говоря, тоже минус, но они совсем короткие, Ну, смотрите сами. Так как миссии делятся на сами битвы и штурм, то время сражения вообще урезано. Было раз, что начиналась жаркая такая потасовка и победив пару врагов, миссия неожиданно закончилась. Да, у меня, у меня так стала, что... Графика игры особо не изменилась со времен оригинала, но тут сразу халтура видно. Почему? Движок этой игры старее, чем во второй части. Просто офигеть. Ну, справедливость ради скажу, что графика практически идентична, детализация даже лучше вышла, но все же революционного ничего нету. А вот со звуковой составляющей тут меньше хороших новостей. Основная музыкальная тема уж совсем не запоминается, хотя для полицейских темы очень даже и подходит. Ну, блядь, как же мне не хватает какой-нибудь эпичной темы и волнующей песни. Ну, сами послушайте. же да разница чувствуется так что музыка объективно смотря нормально но субъективно мне не зашла я прошел ее наконец-то но вся моя жизнь испорчена нахуй это все я больше так не могу к черту все Весь обзор я только и делал, что сравнивал игру с предыдущими частями. Это не зря. Ведь в принципе она только для тех, кто переиграл все части XCOM, Phoenix Point и похожие игры, и которым хочется что-то новое. Но на фоне той же Gears Tactics игра выглядит очень и очень сыро и слабо. Пропустив игру, вы ничего не потеряете, а если вы новичок в этом жанре, лучше начните с номерных частей, сыграйте Phoenix Point или Gears Tactics, а в общем альтернатив много, и надеюсь вы не доберетесь до этой игры. Оценка. Думаю дать только 6 из 10. Даже для XCOM сюжет сыроват, техническая часть не слишком, а музыка среднее некуда. Все слишком среднее, слишком посредственно, ну соответственный бал такой же. Вам же советую, друзья, чаще радоваться мелочам и пробовать новые жанры в играх. Для вас же перенес страдания и научился радоваться мелочам сапог Ленина. До скорых встреч.